Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. Сегодня у нас будет достаточно интересная и щекотливая тема, да. А, называется «Твои магические способности», да. А, название, конечно, пресловутое, но что есть, то есть. Сегодня они не очень блищу, да, фантазии. Расклад у нас на три варианта. Постараюсь... Объемное рассказать все, что будут мне карты говорить. И сильно не затягивать, да? Так. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Так. Твои магические способности, да? Магические, эзотерические, да? Надеюсь, вы выбрали свой вариант. Давайте начнем. Первый вариант. Я вас приветствую. О, кошечка опять просится на эту Давайте. первой карте я уже могу сказать, что э, сквозь к звездам, да, вас можно описать по этой карте. Вы не сразу пришли к этому, да? Вам пришлось э, достаточно много пережить столкновений, э, когда все шло наперекосяк, и вы не могли понять, э, почему так. То есть все было... Все вроде было нормально, да Ничего не предвещало беды, что называется И тут бац, и вас И по башке, и по жопе И в бочину, короче, жизнь как-то бьет, да Давайте посмотрим Давайте посмотрим ваш путь в магию Ну, тут э, пришли те, кто пришел вот как я... Пришли те, кто пришел, да? Конечно, гениально я сказала. То есть люди, которые сейчас выбрали этот расклад, это люди, которые очень многое, как я уже ранее говорила, пережили именно в столкновении с мистическими какими-то явлениями, да, которые не совсем позитивно сказывались на вашей жизни, да. И с... Исходя из этого, да, вы э, путем проб и ошибок все-таки нашли связь с тем, что на вас какие-то воздействия велись. Велись, причем, возможно, даже именно от одного и того же человека или в лице группы людей, которые, достаточно давно велись, и они как бы были ближним кругу вашем, да, вхожи в дом возможно, вы знали их большую часть своей жизни, то есть росли вместе с детства, там, или еще что-то в таком духе, и ну, вот от других вы могли каких-то таких вещей ожидать, но не от этих лиц. Вот. Для чего это было сделано? Уже понятно, да, по колесу фортуны это было для того, чтобы вам дать какие-то уроки, чтобы вы через вот эти набитые шишки, да, уже пришли к общему знаменателю и поняли, что пора уже входить в эзотерику, что называется, с большой ноги, ну как с большой ноги, с удара ноги, да, вот так я бы, наверное, сказала, выбивая вот эту дверь, да, прокладывая себе путь, в магию. Давайте посмотрим. Так, мы посмотрели ваш путь. Давайте посмотрим ваш... Ваши способности. Ваши способности. Первый вариант. Ваши способности. Ух ты! Прямо вообще! Круто! Ну, смотрите, у меня оттуда, от, отсюда идет какая-то пульсация, да, такая достаточно размеренная, но постепенно нарастающая, превращающаяся в какой-то шторм, ураган. Такую амплитуду приобретающую, да, вот раз за разом, которая, ну, которая пробивает все абсолютно на своем пути, да. Uh, наверное, это я сказала бы, что у вас способности связаны с систематическими uh, какими-то uh, махинации, не махинации, ну, скажем так, обрядовая какая-то тема, когда вы раз за разом, да, uh, совершая определенные действия, да, причем, да, можете обрести вот эту вот силу, да, за счет нарастания, какой-то амплитуды, которая вносит всех ваших врагов, Можете, также тут еще видеть, знаете, отвод взгляда от себя если, допустим, вы не хотите, чтобы в обществе на вас сильно много обращали внимания, или вы не хотите быть видимым, скажем так, да, для каких-то сил, нежелательных взглядов, вы можете просто отвести от себя взгляд любого абсолютно, как это может быть практик, так и так и какая-то сущность и так далее, да? Ну, или обычные даже люди тут об этом. А, и еще что я могу сказать. А... По карте мага вы можете заниматься стихийной магией, да? Магией, которая задействует в себе какие-то а, алхимические вещи, да? Смешивая одно с другим, вы можете... Вы можете, ну, скажем так, своему зелью придать очень много характеристик дополнительных, да, смешивая одну траву с другой травой, да, ну, и другими какими-то, не знаю, как объяснить, элементами, сырьем, да, то есть вы как-то вот, вы умеете и можете... Наделять одни вещи характеристиками других, да, которые были задействованы в вашей работе. Поэтому тут еще есть некая тема по алхимии. М не скажу, что она у вас прямо сейчас сильно развита, да, но способности к этому у вас есть. <coughs> Также что еще могу сказать? Можете предсказывать. Будущее недалекое, а именно ближнее, сквозь сны, да, у вас какие-то инсайты поступают через те же сны и какие-то знаки, вы обращаете на них внимание, возможно, вы не совсем их способны в данный момент трактовать, но тем не менее, да, какие-то вещи вы для себя открываете. Вы сами собой несете, являетесь вестником, да, Вестником каких-то перемен. То есть люди, которые сталкиваются с вами, да, в жизни, они как-то, знаете, склонны доверять вам и вашим словам, да, при том, что они могут вас абсолютно, ну, первый раз видеть, но при этом услышав от вас какую-то информацию, да, или просто вы появились в их пространстве, они как-то... Как-то, знаете, сразу у них происходит какой-то какой прорыв, да, с какими-то затяжными вопросами, которые давно не могли они решить. Нечаянно брошенное вами слово, необдуманное, да, оно для них какое-то является истиной, что ли, я так могу сказать. Что еще могу сказать по вашему варианту? Сила, да, силу карту я здесь могу прочесть, что сами по себе вы достаточно волевой человек, да, погруженный в само... самоизучение, самопознание, и вы еще не... не докопались до вот этой, знаете, до той сырой земли откуда вы вы произошли то есть вы, вы все еще в процессе этого да но тем не менее та глубина до которой вы уже доросли до да, дотянулись она как-то видна окружающим невооруженным взглядом вот если отбросить все вот эти защиты да и все остальное э и любой человек посмотрев на вас сразу поймет что вы ну, необычный человек явно то есть э -э чем-то в чем-то разбирающиеся. возможно, даже во многих вещах какое-то, знаете, после вас, mm. вернее, в вашем взгляде есть некая такая в вашей походки, да, в ваших движениях есть вуаль такой таинственности, причем эта таинственность отдает такой мощью. Вот. И еще.. Mm. Ваш эмоциональный фон, да, от него напрямую, да, как бы объяснить, от вашего, от ваших эмоций, да, и зависит сила вашей какой-либо какой атаки или же на вашего врага, или же каких-либо других действий, да, в плане защиты, там, я не знаю, путешествий и все остальное. То есть э, вот эта тема со внутренним состоянием, с эмоциями, переживаемыми вами да, в процессе, они напрямую дают вам э, вот этот заряд как-то без слов, без лишних вот этих заговоров, уговоров и вот этого всего, да, вот этого словесного э, речитатива, да, вы напрямую как-то действуете, то есть без, без вот этого всего, понимаете, лоска. Я надеюсь, я вам понятно изъяснилась, но как бы тут сложновато сказать, э, обличить слова то, что я вижу, вот. Вы находитесь еще в трансформации, не до конца вы приняли свою силу, тут я вижу, потому что есть некое отрицание боязнь не за себя, да, и за людей, которые, которые к вам будут обращаться впоследствии, а скорее скорее как бы объяснить, да, блин, некие, некие у вас домыслы, да, в голове происходят, живут, да, которые связаны с некой ответственностью, которая на вас ложится, да, с, когда ты имеешь большую силу, у тебя должна быть большая ответственность, да, за, за все свои действия и все остальное, не только за себя, но и за людей, которым ты транслируешь информацию, помогаешь и помогаешь как-либо, вот тут об этом, вот вы сейчас на данном этапе находитесь, и это немножко вас тормозит, если честно. Но хотите вы этого, не хотите, да. придет а, время, когда вас снова а, головой вот этот чан окунут, да, высшая сила для того, чтобы вы все таки ско... скоординировались и уже как-то начали действовать. Вот об этом. Надеюсь, я вам приоткрыла завесу вашей тайны, да, первый вариант. А, обязательно напишите комментарий, да, у кого что проигралось. А мы переходим ко второму. Не забудьте, кстати, подписаться на канал. А, я там, кстати, в сообществе а, небольшой вопрос устроила по раскладам. Поэтому жду вас на голосовании. Давайте, второй вариант, я вас приветствую. Ваши магические способности. Ну тут сразу идет тема фамильяров, тема с любовью к домашним, взаимной любовью к животным различным, не только домашним, да, могут быть экзотические какие-то варианты. Так, что еще? Ну, тут прямо, знаете, уже, если на первый вариант пришли такие практики немножко после того, как они, ну, как все вначале, да, приходят в мою после набитых шишек, то второй вариант у меня уже практикующие достаточно давно люди, имеющие опыт за плечами, которые научились пользоваться своей энергией, энергией окружающего мира, да, для... для развития, для достижения своих каких-то, ну, хотелок, скажем так, да. У вас уже есть прямой канал и доступ к каким-то, возможно, эгрегорам, возможно, к богам, да, какая-то связь у вас получилась, появилась, вернее. Некоторые из вас любимчики ваших богов, да, кто-то приверженец такого, что никому не принадлежать, а чисто пользоваться эфиром. Есть и такие люди. Вот. Но вокруг себя вы окружаете себя красотой, чистотой, природой в первую очередь. Да? У вас, знаете, уклад жизни такой... Ну, необычного человека, скажем так, да, который ходит на работу от звонка до звонка, занимается тем, что ему не нравится. Нет, тут все скачено уже давно с этим, да, вопросом улажено. Поэтому вы как-то знаете, занимаетесь чем хотите, и когда хотите. Хотите, принимаете людей, хотите, не хотите. Ну, хотите, не хотите, да? Хотите, не принимаете. Вот. Ну тут больше такие практики смотрят, которые не принимают лично, да, какие-то консультации не ведут, а больше как э, либо как наставники, либо как э, э, учителя, да, э, мудрецы. То есть это какая-то деятельность, которая э, непосредственно обусловлена помощью, да, но э, это помощь, э, которую вы оказываете не персонально кому-то, да, конкретному человеку, да, вот кто вам обратится, а на какую-то большую массу людей, скажем так, да. Э, возможно, вы тоже ведете канал свой или... Э, или... занимаетесь каким-то видом коуча, я бы не сказала, но, короче, вид на какое-то наставничество. У вас есть небольшая группа людей, с которыми вы делитесь своими наработками, но, конечно, каждый не будет свои ключики да, отдавать другим. Каждый свой путь в этом плане, поэтому мы не можем, мы не права права да, делиться всей информацией, да, но то, что вы говорите, это на вес золота, скажу я сразу. Все члены вашей семьи в курсе вашего, вашего дара, ваших способностей. И они полностью разделяют ваш уклад. Да? Есть уважение, почитание да, среди близких вам, вам людей. К вам... Придут за помощью, но только в крайнем случае, потому что э, люди окружающие вас, они понимают, что вы не, вы не тот, кто будет, да, решать за кого-то его проблемы, да, вы можете как бы дать совет, если ты не понял, да, но это же твои проблемы, то есть, да, э, вы не даете таблетку от всех болезней, то есть, да, вы объясняете человеку, что нужно делать, чтобы он в говно не попадал, да, или там можете объяснить, почему, как, что произошло, почему это все произошло, да, и что самое главное нужно сделать для того, чтобы не повторять тех же ошибок, да, или исправить ситуацию. Это все в ваших силах, вот. Но опять же, к вам нужно обращаться уже, когда ну, действительно вопрос стоит остро. Так, что еще? Какие у вас способности? Магия стихии тут однозначно идет. Можете делать амулеты, чистить пространство и не только, да, чистить их. Ну тут прямо вот, знаете, Валь некая такая мудреца, старца, вот что-то вот с этим связанное старейшина, да, то есть у вас роль такая, как у старейшины, которая какова его роль направлять, управлять и э, действовать, да, э, в своем лице, да, э, от лица многих, вот, в интересах многих, вот так вот. Почему-то мне сейчас идет, что вы в данный момент занимаетесь наработками в, в амулетной сфере, да. Кто-то из вас открыл для себя новое, старое по-новому, да, какие-то занятия для вас, которые вы ну, не видели в них для себя, да. Вернее, себя в этих делах, да, в, в каких-то, особенно связанных с рукоделием, в каких-то вещах, да, себя вы не видели, потому что думали, что это, ну, не для вас просто-напросто, но сейчас вы как-то пересмотрели свои взгляды на это и поняли, что это как раз-таки и один из ключей, один из... Тех вариантов, где вы, с помощью которых, да, вот этой деятельности, вы можете применять магию в свою пользу, да. То есть это может быть защита через вязание, через бисероплетение, через создание бижутерии, через создание ювелирных изделий, через кузнечество, через через письмо картин да то есть вот вот все это связано с через выращивание растений и все тому подобное то есть да это все пронизано магией и вы себя в этом нашли нашли для себя новый род занятий который позволил вам травничество тоже да вот садоводство, вот много-много-много ну, вариантов, еще можно бесконечное количество раз перечислять, но вот в этом вы себя нашли, и вы сейчас углубляетесь в и такие вот специальности. Для чего вам это нужно? Ну, опять же, для магического развития. Тут почему-то у меня идет все, что связано с, амуле... с амулетной атрибутикой. У вас... Очень много этого можете заряжать через это. Ага. Общение с духами, с сущностями, с потусторонними. И... Ну, в принципе, это и по карте Солнца было понятно. Но по карте смерти это именно общение с мертвыми структурами. А... С позиции некроманта, наверное, да, больше так вот скажу. Я не скажу, что вы прям оживлять можете, нет, но вы можете как бы с повелительной вот этой позиции обращаться к этим силам за информацией. От вас ничего не утаишь. Поэтому ну, такие, как вы, могут заглядывать в прошлое, что, кстати, очень редкое явление, да и без всякой мантики да да да И для чего вам это нужно для того чтобы если все-таки пришел к вам нуждающийся человек да, чтобы вы могли просмотреть весь его возможно рот там до какого-то колена узнать причину вот этого всего Недуго, скажем так. И уже направить его в будущее. Также с космическими энергиями, с космосом, со стралом, вот, э, в общем понимании, да, этого. Э, Почему-то мне идет, что с закрытыми глазами вы видите лучше, чем с открытыми, да, э, с закрытыми ушами, да, вы можете слышать глубже. У вас есть духи-помощники старшего порядка, младшего порядка, да, и в, в создании, когда вы занимаетесь созданием каких-то амулетов, да, вы можете туда вкладывать каких-то фамильяров или же э, создавать каких-то духов, да, для, обере для оберега, вот. Для берега, защиты там, ну и нападений, там вот это все с этим связано. Нравятся вам кошечки, да? А, кстати, можете очень хорошо проследить. По своей жизни, да, то, что вы часто в детстве, с детства, вернее, да, и по сей день очень сопереживаете животным, то есть больше, чем людям. Ну, в принципе, это очевидно, да, потому что животные, они не лгут, не лукавят, они чистые существа, и когда вы видите, что животное болеет, вы всеми фибрами души чувствуете все это, да, и у вас есть некая способность э, к лечению таких вот зверей. Угу. Ну, пока на этом все. Надеюсь, я вам что-то интересное рассказала о вас. Подписывайтесь обязательно на канал, да, оставляйте комментарии. А мы переходим к третьему варианту. Сейчас. Третий вариант я вас приветствую. Ваши магические способности. Сразу почему-то идет управление временем. Но временем это слишком понятие растяжимое, да? Можете заглядывать в свои прошлые жизни и жизни не свои, не только свои, а других людей других существ то есть какие-то вот эти кармические связи можете прослеживать, да через свое видение также это может быть связано с путешествиями да логично предположить через астральные миры через сны и все остальное да может практиковать выход из тела вот путешествия Да, через сон очень много можете делать. Причем, по вам, наверное, с виду ты не скажешь, что вы какой-то, знаете, прошаренный в плане магии человек. А Какая-то такая темная лошадка. Вот это про вас, наверное, можно сказать. Давайте посмотрим ваши магические способности. М когда к вам приходят какие-то силы, да, предлагая свои услуги, или же, или же вас просто рандомно выносят на какой-то другой уровень жизни, да, ну, как это объяснить? То есть, грубо говоря, когда вы просто засыпаетесь и просыпаетесь в обличии другого персонажа из другой реальности, вообще непонятно, непонятной для вас расы, да, вы способны рационально мыслить, то есть да, уметь отделять свою личность от, и действовать от ее лица, нежели там вы бы как вот обычные люди просто просматривают как фильм, или могут действовать только в каких-то критических моментах, ну, на фоне страха там, испуга, но и то это, скорее всего, будет реакция беги, да, не бей, а беги, а вы можете как раз таки бить. И еще, что часто бывает, дразнить, да, то есть играть, что называется, с огнем, то есть в лице вот этих сил и каких-то каких-то. Я не знаю, вам слышно, нет? Но у меня тут кошка орёт за дверью. Ну, неважно. Вот, смотрите, вам. У вас диалог происходит с какими-то недоброжелателями, да, ну, скажем так, примитивно, в каком-то из ваших снов, и они пытаются вас склонить к чему-либо, да, чтобы на месте вашем, да, любой другой бы там как-то, ну, действовал как, сдавая свои позиции. Вы же как-то, знаете, все в юмор переводите, в шутку какую-то, и... Тем самым вы как-то озадачиваете Ну, своей нестандартностью Нестандартностью своего мышления, поведения И все остальное, да Таким образом вы можете, ну, лавировать И выходить сухим из воды Вот об этом тут речь идет Очень хорошо вам идет магия воды Все, что связано с... с водой, с жизнью перетеканием из одного, да, в другое, вот что-то вот, э, то есть трансформации, то есть э, магия трансформации из одного состояния в другое, из душевленного в неодушевленное, из э, твердого в э, жидкое, из жидкого в твердое, ну что-то, короче, магия вот этих, вот этих метаморфоз, это вот э, про вас. Тоже я тут вижу, магия амулетики, да. То есть вам не обязательно что-то делать руками, но вы можете просто подержать уже готовое какое-то изделие, и оно заряжается вашей энергетикой. Но... Так же, как и вы можете заряжать энергетикой какие-то предметы, да? Но вот если мы коснемся антиквариата, да, старинных вещей, то вы энергетику эту можете считать. И даже неосознанно, да, что может вам немножко подпортить либо настроение там, да, или самочувствие, тут уж надо быть немножко аккуратнее. Потому что вы идете как вот катализатор, да, и при этом, находясь в физическом теле, вы э, должны понимать, что какие-то из проявлений могут сказаться на вашем организме. А вот этого косяка, да, нету, в, если бы вы, допустим, находились в астральном каком-то мире. То, что вы там не зацеплены за физические вот эти материи, и вы там как рыба в воде, что называется. То есть абсолютные неуязвимы. Так, ваши способности. Смотрите, тут какое-то почитание какого-то, я понимаю, Почитание какого-то бога идет, потому что я тут вижу подношение, да, поклонение, камлание, все с этим связано. Это может быть, ну в маленьком процентном соотношении это может быть почтение, почитание своего рода. А в большем же я, наверное, характеризовала бы это как почитание непосредственно какого-либо бога, да вашего бога, который пришел к вам в самый самый тяжелый час и предложил свою помощь взамен на вашу любовь безусловную любовь, понимаете? И эту любовь вы получаете от Бога взамен, да? И он вы эту любовь чувствуете Всем телом и всей душой Потому что эта любовь Она проявляется в этом мире О, другой котенок у меня там Плачет ну вот. Он вас оберегает О а многом вам Даже знать наверное, не положено, но многие вещи, которые у вас как-то знаете, ну вплоть до совсем банальщина, если, допустим, вы режете овощи да, себе на гарнир какой-то, и тут бац, прям нож соскользнул, и вы должны были, я не знаю, ну без пальца остаться, по сути, или, или он упал там как-то неудачно. И в этот момент какая-то неведомая сила, да, что называется, как-то... Не знаю, то ли отталкивает то ли этот нож от вас, то ли что-то еще происходит. Ну, как-то, знаете, вы чувствуете вот эти проявления, но можете местами не совсем их как бы санализировать откуда это? а это от вашего бога идет. Защита даже на таком уровне, абсолютная защита, как я люблю называть это. Ко мне рвется мой кот. Но мы его не впустим, потому что они все время туда-сюда ходят. Так, давайте посмотрим ваши способности. Кстати, у меня почему-то информация пришла. Сейчас вот а вам бы не помешало бы сделать ему подношение какое-то от души, да, сделанное. Сейчас я извиняюсь, мне нужно впустить все-таки. Ну, поговорить. Ну давай, проходи. так так так так так, так. что начинается то иди давай нет все сиди тут рядом вот вот вот вот вот что я вижу ну а куда ты ну есть твой... не уплюжи на А <смех> и пирожное, мороженое. Смотрите. Вы как-то... Я тут вижу, знаете, какие-то военные действия да, идут, и вы там можете находиться во вражеских войсках, да, но при этом вы ничем не скованы, как, как может показаться на первый взгляд. Вы можете видеть информацию всю... Сквозь э, какие-то свои, знаете, ограждения, сквозь вот эти заключения, да. Для вас мир, он как на ладони, и вам не обязательно находиться для этого на лоне природы, там... Э Слушать пение райских птиц. Нет, это все не обязательно. Вы можете жить совсем, не знаю, в самой обычной квартире, заниматься самыми обычными делами, но при этом, да, быть в курсе событий. А, вот. У вас есть какая-то связь с животными, через, через которых вы узнаете некие весточки, новости, да, тут об этом еще речь идет. Если на вас какое-то магическое воздействие идет, то вы уже об этом три дня тому назад узнали. То есть человек еще, может быть, ничего не сделал, но вы уже узнали об этом заранее. Как-то, знаете, вы не можете быть неосведомлены о вещах, ведущихся на вас которые даже в проявленном мире еще не, не были сделаны, да, вы уже все сделали. Но это, наверное, потому, что у вас магия времени, да? поэтому вы заранее обо всем узнаете. Ну да, да, тут об этом идет речь. Почаще, кстати, знаете, я бы вам посоветовала скидывать э, лишнюю информацию в воду, потому что воды в нашем мире очень много, и это такое колоссальный, можно сказать, жесткий диск, который впитывает в себя всю информацию и вам, чтобы не забивать свой <свист> физический план, да, я бы посоветовала все-таки куда-то эту информацию сливать, ну как бы чистить немножко свой кэш, потому что ну тоже можно слечь от переизбытка вот этой информации, которая для вас, наверное, не несет никакой пользы. Вот. И и, и... и... Пить больше воды я вам посоветую. И... Почаще проветривайте помещение. Как бы это тупо не звучало. И что еще Поменьше сидите в телефоне. На самом деле это очень много засоряет ваших вирус. Очень много. Очень сильно, да? потому что, ну, вы и так сами по себе, да, вот этот себе и Google и YouTube и все вместе взяты. Да. Просто можете закрыть глаза, и все как на ладони. Поэтому что я вам посоветую? Вы молодцы, конечно, что открыли мой канал с этим раскладом, да, но все-таки постарайтесь как можно меньше попадать на шлаки всякие, да, вот как-то... Поставьте фильтр на информацию, которая у вас поступает, ну к вам поступает, там не знаю, именно интересующую вас. То есть на эти вещи вы подписываетесь обязательно на мой канал тоже подпишитесь. А вот на шлак не нужно для вас, там не знаю, постарайтесь вот этот момент, да, отрегулировать, чтобы потом просто не было вот этого состояния-нестояния. Ну потому что у вас это все связано с информационным вашим полем. а Вы напрямую зависите от него, потому что ваши все способности с этим связаны, с какой-то добычей информации. Поэтому вам нужно научиться как-то немножко систематизировать, фильтровать вот это все, да, чтобы не было вот этих помех ненужных, когда вам действительно необходимо какие-то вещи узнать. А мой пирожок. Согласен обязательно, я уверена, да. <смех> передаю вам пламенный привет. <смех> Третий вариант. А, ну, жду вас в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.